Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Дениса. Вопрос следующий. Видит ли организатор торгов нашу цену, когда мы участвуем в публичном предложении? Или ее видит только электронная площадка? Действительно, вопрос очень интересный. Ведь именно от этого зависит наша победа на торгах. Давайте разбираться. На торгах по банкротству есть разные площадки. Организатор торгов сам может выбрать, на какой он хочет участвовать. И именно от возможности электронной площадки и зависит, видит ли конкурсно-управляющий цену, которая подается участниками. Есть площадки, которые в автоматическом режиме выбирают победителя. Конкурсный управляющий просто выставляет правила торгов, кто должен считаться победителем и электронная площадка сама автоматически выбирает победителя по выбранным конкурсно управляющему правилам. Есть электронные площадки, которые принимают заявки, но конкурсный управляющий должен самостоятельно произвести отбор победителя. Поэтому здесь все зависит от электронной площадки. Вы же в свою очередь можете обратиться к конкурсному управляющему, и задать ваши вопросы, каким образом будет производиться отбор участников. Помню, что у вас есть разные варианты, либо конкурсный управляющий постоянно мониторит наличие заявок и может объявить победителем первого, кто подал заявку, либо это делается в самом конце, когда закончились все периоды, и он просто определит, кто победил по правилам самих торгов, либо он будет это делать на каждом этапе периода снижения цены. Узнайте вашего конкурсного управляющего, надеюсь, он вам все подскажет оперативно и вы сможете не переживать по этому поводу. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите прямо под этим видео, я обязательно на них отвечу. Ставьте квас, подписывайтесь на наш канал, всем отличных торгов и выгодного имущества. Всем пока!